У нас есть третий блок, это аналитика. Для чего он нужен? Раньше мы его вообще не раскрывали, но мы поняли, что без него нельзя. Он очень важен с точки зрения докрутки эффективности. Когда вы запускаете рекламу какую-то рекламу на какой-то сайт, вы действуете исходя из первой гипотезы. Я думаю, что вот так будет нормально. Дальше нужно оптимизировать. Дальше нужно понять, а какие аудитории хорошо откликаются, какие нет. А какие картинки хорошо обан, а какие объявления хорошо работают, какие нет. Где конверсия выше, где нет. А на этом сайте, какие объекты лучше работают, эти или эти. А сайт вообще хорошо конвертирует, или может быть другой сайт. И так далее. Плюс у вас не один сайт, на самом деле, у вас несколько сайтов. Помните, я говорил про разделение аудитории. И чем точнее вы бьете в сердце своей целевой аудитории, тем выше конверсия сайта. То есть, если вы мы сайты, мы, мы разделяем, допустим, новостройку. Это минимальное разделение, которое мы делаем. Новостройку отделяем от речки, отделяем от домов, отделяем от земель, отделяем от любых других типов недвижимости. Это минимальное разделение, которое стоит сделать. То есть, когда человек заходит на сайт, если он искал квартиру в новостройках, он должен видеть квартиру в новостройках. И ничего другого, иначе он потеряется. Это называется парадокс выбора. Когда у человека слишком большой выбор, он теряется. Потому что проблема выбора – это проблема. Вы заставляете его думать. Нельзя заставлять их думать. Это ваша работа за них думать, помогать им. Их задача Сказать, что они хотят, и вы должны им помочь в этом. Ну, то есть, еще следующий этап продажи, да, про это дальше поговорить, насколько важно правильно продавать и эффективно продавать через выявление потребности, и не совсем все понимают под выявлением потребности то, что принято, ну, то, что... То есть, как обычно, есть термины, которые мы похватались где-то откуда-то, похватались, и теперь исказили настоящую суть этого термина, вот. Мы восстановили эту справедливость, мы восстановили, в частности, Дарья восстановила настоящее значение слова, термина и вообще подхода выявления потребностей потребности, это очень крутая методология, и люди даже, которые работают в риелторстве уже по 25 лет, проходили наши курсы, и они в шоке, если честно, от того, как это работает, потому что работает как волшебная палочка, но на самом деле никакой магии нет, это чистая, ну, это чистая потребность людей. Так и делается сервис, люди платят за сервис, люди не готовы платить за то, что они могут сделать сами, люди платят за то, что они не могут сделать. И вот здесь как раз таки кроется работа профессионального риэлтора делать то, что большинству не по силу, ни вашим коллегам, ни вашим конкурентам, ни тем более покупателям.